Приветствую вас, стрельцы! Давайте же посмотрим, что вас ожидает в июле месяце, то есть какие сферы жизни будут для вас максимально активны, где вы почувствуете влияние планет. Значит, начиная с 5 числа произойдут, произойдет два важных события. Это ингрессия планет из одного знака в другой. Ну, для вас это будет ощутимо по таким сферам жизни как марс меняет свое направление из овна переходит в телец для вас овен это символический пятый дом так, давайте пересчитаем на всякий случай раз два три 4 5 да все верно пятый дом любви Дома. любви, развлечений творческой активности и детей и вот он переходит уже в следующий соседний дом здоровья Значит, здесь может увеличиться после 5 числа необходимость каких-то консультаций сдачи анализов уделять своему здоровью больше внимания ну и также это еще и сфера работы возможно для кого-то придется запастись терпением для того чтобы осуществить какой-то очень важный запланированный проект Далее Меркурий, планета контакта, вообще не поездок, переходит из вашего седьмого дома партнерство в восьмой. Восьмой это деньги партнера, это вообще чужие ресурсы, ресурсы других людей. Возможно, для вас как-то тема станет более актуальна в плане получения, может быть, каких-то субсидий, какой-то финансовой помощи, ну, и очень много, может быть, как-то общения по этому поводу договоров, оформления бумаг, ну, и учитывая, что все это дело будет идти по Раку, Рак у нас непосредственно связан с темой дома, с темой семьи, с темой близкого окружения и с темой Родины. По Лилит в этом знаке есть указание на то, что в, ну, в течение ближайшего месяца точно, но, но там перейдет и на следующий тоже 100%, такое, знаете, активное, активное влияние каких-то кармических событий вот по теме рода, семьи. И очень много нужно будет работать по данному направлению независимо от вашего желания. Просто вас будут ставить такие условия. И давайте посмотрим, что дальше. Значит, 9 числа. Там у нас тоже будет интересный аспект. Давайте мы на него посмотрим. Это у вас тоже тема здоровья. Уран образует благоприятный аспект Солнца. Ну, я думаю, что вот где-то так 9 10 то могут сложиться, 8 даже уже начнется, наверное, до да, 8-го, 9 но 10-го тоже будет иметь значение. Какие-то удачные обстоятельства для э, каких-то рабочих моментов, для вашего самочувствия, для оформления каких-то бумаг очень важных. Ну, я думаю, что здесь все у вас хорошо сложится. Так 12, 13, 14 тоже будут наблюдаться ряд интересных аспектов. Давайте посмотрим на Венеру. Венера это сфера любви, финансов. Она у вас находится еще в седьмом доме партнерства. Образует чудесный аспект, благоприятный к Сатурну. Он у вас еще будет работать и 15, и 16. Это точно... Могу сказать, ну не, не буду до да, 15-го он еще точно будет работать. Сходящийся аспект Сатурну. Сатурн у вас в зоне всяких коротких дорог, оформления документов, договоренностей то ну, очень хороший аспект для очень важных договоренности со своим партнером, подписание бумаг, вот, знаете, как юридическое оформление. Вот, взяли, вот точно все между собой решили, договорились, сделали, утвердили, сделали. И одновременно Венера будет образовывать аспект к Нептуну. Вот он будет туда идти, наверное, где-то до числа 16-17. Сейчас я посмотрю. Да, даже, наверное, до 15 будет ощущаться спектр Нептуну. ну, транзит будет связан с э, таким напряженным квадратом, квадрат, он будет давать, знаете, какую-то такую эйфорию и плохое вообще понимание, чувствование, ну, что происходит с вами здесь и сейчас, в данный момент, и это будет касаться того места, где вы проживаете. Вы знаете, неблагоприятный период для каких-то материальных вложений в свой дом, в свою семью. Также, возможно, какие-то повышенные затраты со стороны вашего партнера и вообще какое-то плохое понимание относительно того человека, который находится рядом с вами. Но этот аспект будет действовать недолго, буквально несколько дней, поэтому думаю, что для состоявшихся отношений он абсолютно никаких негативных последствий не несет, а вот для новых знакомств, для нового создавшихся отношений, то здесь присутствует определенная иллюзия обмана. Также обратим внимание на Меркурий, он будет находиться в благоприятном аспекте к Урану. Где-то до 14 числа, 12, 13, 14. Это опять же благоприятная ситуация для решения различных ситуаций с бумагами, с работой, с оформлениями. И еще благоприятный аспект он будет формировать от 15 16 17 будет ощущаться вот к нептуну то что-то по домашним делам оно придет к какому-то порядку очень хорошие очень хорошо могут пройти удачное путешествие переезды поездки любые договоренности вот по финансовой особенно части они желательно должны исходить от вас поскольку у вас есть шанс все это решить таков по вам удобно, так как вам выгодно. Восемнадцатое, девятнадцатое могут, могут быть так эмоционально достаточно ощутимыми дни. Знаете, похоже на некоторый такой небольшой переворот. Что-то может произойти. У вас эта тема денег, финансов, как личных, так и заимствованных. Видите, какая здесь оппозиция. То есть из-за финансов можете так здорово понервничать. Но ну, оно все равно все решится благоприятно. Также 18 восемнадцатое Венера переходит... Из вашего седьмого поля восьмое. Это уже признак того, что улучшится финансовое положение ваших партнеров. Вы будете получать от них денежки. Тем более, что Венера, проходя по Раку, она будет постепенно формировать квадрат к Нептуну. То есть улучшится ваше материальное положение в семье. Поэтому расслабьтесь. Все будет хорошо. Также 19 вечера Меркурий перейдет в Лев, повысится ваша социальная активность, захочется как-то уже куда-то выходить, где-то мелькать, захочется себя показать, проявить, показать, может быть, какие-то там свои работы, ну, вот, показать какой-то результат вашей творческой деятельности, чтобы его оценили. И для этого начнется благоприятное время. Также обратите внимание на период 22, 23, 24. Здесь Венера будет образовывать квадрат к Юпитеру. Знаете, это что-то такое... Знаете, хотела бы... Сейчас пытаюсь сформулировать, что связать восьмой дом с пятым. Это может быть какие-то крупные поступления связанные с темой любви, хобби развлечений или ваше личные отношения к этому, ну, скажем так, чрезмерный оптимизм в отношении себя, вот в теме любви, детей и творческой активности. А может быть, вам просто захочется побаловать своего любимого человека. Интересным будет 26 число. Во-первых, 26, 27, 28. В общем, здесь будет формироваться в вашем доме здоровья и работы очень напряженный аспект. Он какой-то судьбоносный. Я думаю, что это будет, знаете, какое-то событие похожее как на взрыв чего-то. Может быть, на какой-то импульс действия. Может быть, придется ну, срочно действовать. Но здесь мы видим квадрат к Меркурию, Меркурий дороги дороги дальние может быть, придется куда-то поехать неожиданно неожиданная поездка может быть такое и здесь есть еще вот видите по скоплению вот этих планет оно вот очень похоже на семью народ на близких женщин на материнство вот оно имеет квадрат к пятому дом развлечений детей праздников что-то здесь чрезмерное может быть, знаете, какие-то напряженные энергии, что вот этих 26-27 лучше тихонечко просто это пересидеть, не особо активничая, пребывая в полном спокойствии. Но здесь в дальнейшем, видите, Венера, она начинает благоприятно поддерживать вот эту связку планет, поэтому я думаю, что все в общем-то, для вас хорошо завершится, как в плане работы, так и в плане здоровья. Опасность не будет, но опасность и минует. И плюс здесь еще есть благоприятные аспекты между вашим вторым, это дом денег, ваших ресурсов, и между вашим четвертым, дом, дом семьи. Поэтому я думаю, здесь поддержка все-таки высших планет, она обязательно присутствует. Что-то для вас решится. То есть какая-то кризисная ситуация, она разрешится и будет иметь положительное решение. Так, сегодня у меня получился для вас достаточно длинный прогноз. Благодарю вас за ваши лайки, подписки и комментарии. До встречи в следующих прогнозах.